Поддивися, записываю. Значит, взял я трансформатор э, в 70 ват, включил в розетку, значит, подивився, сколько он потребляет в холостом ходу. Записал. 60 мА холостой ход трансформатора. Потом взял короткий э, один виток, запкнул толст, толстого провода, закоротил его. Опять включил э, в розетку и с короткозамкнутым витком замерил. 900 миллиампер потребляется, а потом в резонанс, а, короче, 900 миллиампер. Ну, на коротко замкнутом, короче, витке, э, значит, 55 ампер, вот мере 55 ампер. И по уходу по первичке 900 миллиампер. Потом транс, транс в аноде транс-в резонанс, значит, по первичке он начал э, потреблять, значит. Э, 50 миллиампер, уже не 60, а 50 миллиампер первичной, А ток 55 ампер, как был, так и остался. Вот тебе все, и ток нагревает проволоку, начинает дымить, и т.д. Вот тебе в тепловом режиме, пожалуйста, можно делать энергия котлов, тоже экономически что это, что до, до, до этого никто даже додуматься не может, что трансформатор запитываешь одним полупериодом от сети, а получаешь синусу, понимаешь? А получается синуса на первичной обмотке. Вот чем дело. Вот так. Ну, ты именно на вход трансформатор... Но, еще раз говорю, что в резонанс входит в одном полупериоде только при насыщенном сердечнике это коротко, когда коротко короткозамкнутый виток а когда просто трансформатор хочешь заб... в резонанс ни хера не получается коротко, только коротко закоротил все и вот интересный вопрос я же скажу 20 вольт подаешь от один полупериод меряешь 60 вольт на, э, после диода вот, вот, вот и получается что 20 вольт по входу после диода 10 вольт а э, получается 10, если так не подключенная до системы 10 вольт, но когда от этих 10 вольт подключил до резонансной э, и начинаешь мерить то есть напряжение синус то получается 60 вольт понял, вырастает это дело с 10 вольт встает 60 вольт на пермичке. Слушать. Если с этого витка...